Всем привет! Борт номер один – это официальный позывной самолета военно-воздушных сил Соединенных Штатов, на борту которого находится президент. Стоит отметить, что этот позывной имеет любой самолет, на котором летит действующий президент США. Обычно это один из двух боингов, которые были специально спроектированы для безопасного и долговременного перелета главы государства. Если для большинства людей самолет это просто средство передвижения, то для президента это еще один рабочий офис, так как во время полета его деятельность не приостанавливается. Сегодня я предлагаю вам подняться на борт номер один и увидеть, что же на самом деле происходит внутри всемирно известного фюзеляжа. В передней части самолета расположилась стандартная кабина Boeing 747, но с небольшими дополнениями. В носовой части перед кабиной находится устройство для дозаправки в воздухе, что позволяет заправлять судно на ходу, чтобы поддерживать его в полете столько, сколько потребуется. За кабиной пилотов находится комната отдыха для экипажа, где могут отдыхать пилоты и бортпроводники. Дальше за комнатой отдыха находится суперсовременный центр связи. Там уложено около 240 км проводов для обеспечения работы на борту 85 телефонов и 20 мониторов. Кроме того, в комнате связи установлены системы слежения и защиты, и она полностью защищена от электромагнитных излучений любого происхождения. Этажом ниже в носу самолета находятся личные апартаменты президента, где расположились кровать, диван, ванная комната с душем и небольшой тренажерный зал. Рядом с апартаментами разместили кабинет президента. Это настоящий овальный кабинет с большим столом и отдельной комнатой для приватных бесед. В этой комнате президент общается не только со своими коллегами и гостями, но и обращается к народу во время экстренных ситуаций. Сразу за офисом находится полноценный медицинский кабинет с квалифицированным врачом. Здесь есть все оборудование, необходимое для оказания первой помощи во время полета, вплоть до проведения операций. Далее по коридору расположилась кухня, которая намного больше, чем на обычном пассажирском самолете. Здесь могут уместиться шеф-повар, повар и бармен, которые смогут приготовить самые изысканные блюда, а их запасы настолько велики, что они могут сделать до двух различных блюд. За кухней находится небольшое помещение для высоких руководителей. Далее идет большой зал заседаний. Восемь кожаных кресел стоят вокруг большого стола, а вдоль стен диваны для помощников. На стене висит огромный монитор, на котором можно смотреть новости, либо проводить видеоконференции. За конференц-залом комнаты становятся более компактными и напоминают помещение пассажирского самолета. В них расположились зоны отдыха для сотрудников, а также комнаты для гостей и прессы. Чтобы попасть на самолет, журналисты используют отдельный трап, на котором поднимаются в задней части самолета и размещаются в скромной каюте. А что касается безопасности этого самолета, то он оснащен самыми современными системами защиты для обеспечения сохранности президента. Иногда этот самолет называют самым безопасным в мире. Большая часть защитного оборудования засекречена, известно только то что там имеется оборудование для электронного противодействия радаром противника также есть системы для отклонения ракет с крыльев борта номер один можно запустить отражатели и ловушки которые отклоняют ракеты с радио или тепловым наведением систему На брюхе самолета находится оборудование для противоракетной защиты, которое способно отразить ракеты земля-воздух или запуск с переносных зенитно-ракетных комплексов. Окна изготовлены из специального бронированного стекла, а весь самолет покрыт защитным слоем, который должен защитить от ядерного взрыва на земле.